Добрый день дорогие мои друзья Добрый день дорогие мои подписчики Мы сейчас в одном большом торговом центре Мы сейчас идем в кино Вот здесь можно приобрести билетики Вот какие тут э, фильмы рекламируют То есть э, вот здесь вот можно забронировать билет э, Оплатить, место выбрать Но ну, я сейчас показывать не буду Но рассчитаться только э, банковской картой можно вот, поэтому мы идем сейчас наверх, и муж хочет посмотреть за наличку, как идет расчет. Так, вот табло открылось, ой, уже закрылось, не успели посмотреть, почем билеты, где-то 7-9 евро. Поднимаемся по эскалатору, там, где кинотеатр. Народ обедает. Вот на самом верху торгового центра находится кинотеатр. Ой, тут отсвечивает солнышко. Вот так тут панорама. Здесь у входа такое табло, более подробно все открыто. Какие фильмы сейчас можно посмотреть, время их, также цены сейчас, оно тут моргает. Дождемся мы или не дождемся? А вот сумма билетов. В общем, в связи с тем, что праздничные дни билеты дешевле 7 ,30 евро 30 центов. А так 9 ,30 евро 30 центов. Так что ли, я, в общем, моргнула табло? Не успела я, но муж сказал 7 евро на человека, на взрослого. На детей там еще ниже. Вот. Так что мы сегодня идем в кино. Кино называется премьера с 1 января «Толо Толо». Я уже о нем упоминала, об этом фильме. Там итальянский комик высве... высмеивает ситуацию, которая сложилась сейчас в Европе и непосредственно в Италии. Огромное количество иммигрантов заполонило так, что э, самим итальянцам очень трудно найти работу. Ну и если мне там удастся поснимать, конечно, я поснимаю. Все, пока отключаюсь, друзья. Присели отдохнуть, ждем наше время в кино на 14.30. Только сейчас заметила, что я села напротив фиолетовой витрины, а у меня фиолетовая шапочка и фиолетовый шарфик. Но сегодня более спокойно, тихо, не так, как было позавчера и перед праздником итальянским Бифана, который совпал с нашим рождественским сочельником. Вчера, 6 января, вот, Бифана это добрая ведьма по преддвериям итальянских традиций, но добрых ведьм не бывает, это все выпустил. хотя они говорят, что эта ведьма помогает детям, ну, я бы сказала, что это, возможно, фея, Какая-то, но костюм у нее совершенно не фея. Если посмотреть рисунки, которые они рисуют в этот праздник представляют эту ведьму. В любом случае, шляпа и метла у нее есть. Так что вот итальянцы празднуют такие праздники. Ведьмовские. Ну все отключаюсь Ой, муж пошел купить себе булочку Сейчас э, будет где-то идти кино потом и в магазин вот я думаю что он не выдержит пока мы дойдем до моего супчика который я вчера варила отключаюсь пока мы тут сидим заодно показываю что 5 января начались опять скидки в италии ну, вот похожее что-то вот э, как это, Черная Пятница, видите? Бери, не хочу, а 70% минус. Ну, это же прекрасно. Так, а вот с другой стороны, чулочно-носочный отдел. 50% скидки. Бери, не хочу. Только деньги давай. Люди, вы видели, когда мы такой туалет прикольный, а? Смотрите, для малышка унитаз, для взрослого и музыка еще играет. Прикольно. Класс, да? Видали такой? Я первый раз вижу. Вообще-то, сколько здесь живу. И раковина для малышка, и туалетик, и для взрослого. Прикольно. Здесь автомат, тоже можно купить по карте билета. Здесь касса. Ждем. Обычная очередь, как и у нас. Вот сейчас там пришел молодой мужчина, будет на билетике продавать. Здесь вот такое кафе, можно перекусить. Всякие тут вкусняшки. Алле сале. Это стрелочка указывает, где зал наш. Поскольку там 14.30 наш фильм, а 14.35 детский фильм. Скорее всего, тут несколько залов. То есть вот эскалатор наверх. Так, идем. Вот залы тут с номерами. 7, Амур, а Амураки номер нашего зала. Кватро Айси. Наш зал с номером 4. Прикольно. Как в космос. Вылетаем. Ой. Тут темно. Вот такой зал тут. Мягкие стульчики. Видите? Кресло. Вот такие нам билетики дали. Так. Что там? В общем... Вот. 6 евро плюс налог какой-то и 7 евро 30 центов на одного человека. Вот два билетика. Прикольно. Ну мало людей. Ждем наш фильм. Но точно нас сейчас отправят в космос. Тут на сиденьях какие-то кнопки голубые. Сейчас нажмем и вылетим. <с> Прямо в небо. Прикольно. Спросил у мужа, он не знает. Ну, не так и часто мы ходим в кино. <с> вот. C'è una gustosa novità, Panini Day. Il venerdì tutti i nostri panini costano solo 8 euro anziché 12,90. Contorno incluso, parti alla scoperta di nuovi sapori. Roadhouse, il ristorante che non c'era. Yes. C'è l'avventura. Io spero ci sia della magia latente. In voi. Vostro padre disse di darvelo il giorno in cui entrambi avreste avuto 16 anni. È un bastone magico, еще две минуты до начала фильма. Вот пока реклама. я увидел, augura buona visione. Non все должны modi devono prontamente sapere chi è il Papa Sono presuntuoso, sono sono vanitoso. Ha terminato Ой, ну вот и закончился фильм. Конечно, у итальянцев плоский юмор. Насмеялись, конечно. Но то, что показано в трейлере, совершенно не соответствует... Содержанию фильма. Там ä, одно, а в фильме совершенно другое. То есть ä, затронута тема, как иммигранты э, э, э, э, э, из Африки пересекают границу, как они проходят этот долгий путь, как они проходят регистрацию. вот. Ну, посмотреть советую. Я бы посмотрела этот фильм еще раз. Всем пока, друзья мои. Вот и закончился наш день. Чао, тутти.